так-так uh -huh, uh -huh. у нас сегодня на балансе 186 рублей можно открыть сход бигстара потому что это выгодный кейс он меня всегда покупал и никогда не подхватил. и по-моему не будет подводить давайте Ubisoft. протокол подъем uh -huh. Blizzard, Blizzard может дать, Blizzard дал, и еще раз, сувенирный бурян, но ну, он Кис окупил и все равно, самое главное, что кейс окуплен, самое главное, мел феникса. У меня уже есть предмет на 275, деп 150, там плюс промик. Ладно, Биг поехали. Первый раз дал Азимов. Второй раз дал Дигл. Понял. Не ходишь? Не надо. Я могу открыть. Раз. Духовики. Два. Жертвенность. Красный кварц. 50 рублей. Винтарный шкал. Магний. Панера. Сколько уже? пятьдесят один очень неплохо Ну ладно пока 10 рублей Оставим здесь рублей на баллике. все рублей на балике калаши калаши окупают всегда окупали, но не сейчас мы еще раз можем открыть бронзовая декорация мимо еще раз Давай, дай, дай, дай, дай, дай мне дробь. Лог. 100 рублей. Уже неплохо, но этого мало. Надо их 2 хотя бы. 134 рубля на баллике. Калаши, поехали. Ой, дорог. Пусть есть 9 рублей. Ой, дорог стоит почти 9 рублей. Это где такое видано? О, о, вот это я люблю. Вот это то, что надо. Mm. Может открыть. Angry Или же. Или же... Значит, а чего у нас еще хватает? На ноги хватает, на ноги не хватает. Angry Бомб. пять mm -hmm. рублей поехали. Так, ладно. 33 рубля. 303 рубля. Сильверы поехали. Дальний свет. Армейский блеск. Еще раз. Можем попробовать заснуть в апгрейд. Сколько он слышит? Ну давайте места. Чемпион слит сейчас. Если он солет, это будет шок. Он слил. А это мы попробуем на 50%. То есть... То есть... дробаш. Сейчас он снова сливает. Мы продаем гадюку. Гадюка минус. Плюс по 90. 77 рублей на маленький. Тут я видел кейс магии. Колдовать будет? Или что? аристократ 94 Окуп. сейчас минус будет да ванга нет просто знаю как это работает ладно поехали сильверы экзо Говно. нормально говно можно сделать контракт из этого этого и этого 49 рублей мы это продаем вот это, 338X2 уже есть. Армейский блеск. тот самый контейнер. Волны. Смотрите, как мы делаем. 700. Вот это вот можно. Вдруг прокнет. Не прокнет. А вот это можно повернуть. 55. где-то окусашитель. Не пропнула. Угу. Где у нас эта пушка? Пушка, пушка, пушка. Мы берем, открываем. Чем мы открываем? 58 рублей. Не, близерт не будем крутить. Вернись откройте двора откроем. духовики магний боец контракта 201 25 рублей выпадает это не окуп это трековский диверсант выпал. сейчас он должен дать резерв боец чертеж планировка это это минус но она хватает еще на один минимум. Хотя не давайте. Давайте, давайте, давайте, давайте. Предлагаю открыть звезд. Звезды дают. Заблуждение. 40 рублей. Термо открываем. Африканская сетка. Хватает еще на один звезд тут самое дешевое то что может выпасть она выпадает это пойдем 90 мрак нам не хватает сильвер смертельный я 35 спасибо все первый раз сильвер дал второй раз он не даст виксер вот он меня слил если он меня сейчас еще раз слил, будет очень хреново учина все два оку Небольшой на минус, сильвер, слив, слив, слив. Контракт, 9,9 и на 90. Ударная дрель, 11%, не залетает. Ну, в принципе, все. Вот так вот как-то и вышло это открытие. Это выводим или это выводим. Конец.